И значит, да, опять же, вспомнил за вот эту вот вещь, решил даже разместить, напомнить, да, разница какая была. Вот мы когда находились в какой-то некой альности, да, так называемого Советского Союза, вот, вот вспоминайте эти самые, да, какие были, ну, там, два или три канала, ну, в Москве четыре канала, помню, было телевидение, да, вот. И были паузы определенные, которые чуть позже уже, так, к концу 70-х начали заполняться, Видеозарисовки тогда называлось, не было же этой пошлятины, вот этой рекламы и прочего этого мерзкого мусора, да, за которое надо просто накал или вешать, вешать или накол, вот этих всех э, тружеников, да, киноиндустрии, теле, телевидения этого, да, вот, э, вариантов, ну, немного, скажем так, ну, колесовать еще можно, шучу, конечно, шучу, да, вот. Так вот, была настроечная такая таблица. Это очень здорово было, особенно для телемехаников, ну, которые вот на выезде, да, настраивают телевизор. Или для более-менее продвинутого самого пользования этого телевизионного приемника, это же называлось раньше, да, вот такие отпираи А сейчас как это все куксилось, да, как это все испаскудилось, да. Нормального инструмента для настройки интернета нету, да. Для вот этих всех этих самых, да, понимаете, обычных бытовых э, приборов нету этого. Почему? А потому что все идет на, именно на схлопывание. Ну вот смартфон, да, одним пальцем надо что-то это самое, да, ну, <coughs> э, такие пироги. Поэтому опять же, э, вот эту реальность категорически нужно менять. Она сделана для этих... Мы же показывали, да. Обезьяны листают смартфоны, блин. Попугаи. Попугаи, блин. YouTube ну это смотрят. ж ну елы-палы, блин, а. а. я не могу в этой примитивной технике разобраться, потому что мне нужно нормальный, чтобы был инструментарий. Под рукой, чтобы мышка была, клавиатура, или... А еще лучше, чтобы это были вот... Да, да. то есть у, улучшать и... Э, э, как это сейчас сказать? не Даже не, не количество, не качество, а... Э, спектр воз, воз, воз, воз, воздействия на какой-то этот самый предмет вот этим вот инструментом на реальность на эту же ту, ту же самую вот ну, на эти вот компьютеры настроечные на эти таблицы я с, в уголках, где вот эти вот кружочки, чтобы там же вот эта четкость, наверное, резкость, кадр вот этот, чтобы же совпадал, наверное, настраивать. Такие я не застал. Застал уже тоже примитивные. Просто цветовая эта самая. Вот помнишь, Амру, на Амросевке было да. э, по полосочки такие. Э -э -э Потому что уже телеприемники пошли, настроек какая, какие, советские, кончились эти настройки, да. Оно, конечно, с одной стороны лучше. Но это обманка, понимаете, это обманка. Была только настройка контрастности. Яркость, и, контрастность, и, насыщенность. Яркость, святого и, святого. Это само, и колоризация, да, вот эта насыщенность пресловутая. Вот, в этом вот вы посмотрите в настройки своей видеокарты или видеоплеера. Четыре настройки и все, и пипец, блин, пипец. Вот такие вот пироги, да. Вот. А в дебри куда-то залезать, это... вот. Поэтому, опять же, думайте, реальность... Реальность. Нужно настраивать, чтобы у вас был полный фарш этих самых инструментариев, да. Полный фарш, реально. А не то, что этот самый, да. то вот, а то, получается, будет вот такой слепой сектор какой-то, в котором нас будут паразитарные вот эти вот э, твари, блин. Через него вменять вообще все, все портить. Вот мы вот на, у нас доступа нету к вот этому вот сектору, нету инструментария. Ну типа, ну ладно, там и так пойдет, такая реальность. Мы тут что-то сделали, ничего. А через вот этот сектор пролезет какая-то эти опять какая-то херовина. И будет опять э, нашу новую реальность, блин. Mm -hmm. И портить. Больше всего меня в этом наламывает. Не так вот, как других, да. Вот даже очень продвинутые вот э, друзья, скажем так, эти самые, да. Вот понимаете, этот, я, я телевидение не люблю. Вот когда появилась возможность, вот у нас появился видеомагнитофон. А времени линейного никогда не хватало, потому что надо было очень много трудиться. Я программировал этот видео на запись тех передач, которые были интересны, чтобы можно было их потом с видеокассеты пересмотреть в удобное, в удобное время. время. Паузы ставить. Тарелка, когда появилась у нас, да, тоже стали записывать с разных каналов те именно трансляции, которые потом смотреть, да. Реклама это покатила, блин, елы-палы, блин, это пипец какой-то. Сейчас есть инструментарий, который да, я вырезает понял. эту программу. стоп, Пауза да, было кидаться с пультом, с этим сидеть. Это с телевизора, э, ну, в смысле, свещание этого самого кан канала, обыкновенного смотреть через тарелку, эту, блин. Вот. Поэтому антенну. вот это на вот эти вещи, да, не соглашайтесь. А сейчас вот сплошь и рядом. Вот сейчас, вот сделая плеуху всем, практически всем, потому что вы все, что смотрите? Рекомендуемое. Вот это, извините за выражение, это хуеблятство. Информацию нужно выискивать осознанно. Не нужно вестись на то, что вам эта программа телепередач, как она была в советской время. Теперь это э, в ютубе. Ютуб-передач, блин, понимаете? И вас обязательно подведут к тому, что вы внутренне, морально согласитесь. Да, вот эту хуйню посмотри, ладно, там, увлекся. Это все тратит на вашей энергии. Нет, и еще раз нет. Один из тысячи вариантов, когда мельком вы, если вы ну, умеете работать глазами так, что вы выхватываете нужное что-то. Вот. Это можно из рекомендуемых. Вам будут подсказочки такие идти. Но вестись на это вот. А мы ну, нам это не космотрового не показывают рекомендуемых. Так ясное дело, у нас же не рекламы, ни этих самых Ой, нету. Блин, Понимаете? Ну как это все это дело? Подписчиков мало. Ясное дело, блин. Мы же для... Э, Паразитов, блин, это самый страшный враг на всей земной шаре. Вы что, блин, елы-палы. Да, а с, работая с информацией, я сейчас вспомнил, как вот просматривали. Это примерно о чем мы говорим с пролистыванием, выбором вот этих реальностей. То же самое, да? я помню, смотрю, смотрю, мониторию вот это, листаешь, листаешь, листаешь, листаешь. Говно, говно, говно, не нужно, мне не нужно так, о, вот это, выбрал, там, ссылку сохранил. Листаешь, листаешь, фигня, фигня, фигня, это не, ну, вот это, ладно, можно посмеять выборочно выборочно очень не тратя время и никакую энергию туда в какое то дерьмище или какую то посредственность которая тебе не нужна ну так устроен интернет потому что он интернет они а интер -да. Там э, дерьмо дерьмо э, бриллиантик дерьмо дерьмо какая-то деревяшечка разглядел о, а это блин берестяная храма какая, гениальная, это какая гениально это мы выискиваем то чтобы то что протранслировать в помощь соратникам соратницам ну и тем просто которые ну... вот зрители да вот а абсолютное большинство вообще просто тупо идет, последуя все это дело. Да ну так в общем понятно, да?